Приветствуем на первом эгоистичном и сегодня продолжаем разбирать книгу Роджера Гловера «Хватит быть славным парнем». Мы остановились на том, что о причинах возникновения поколения взрыва рождаемости и чувствительных славных парней, настоящих мужчин. Короче, тряпок. Он считает, что причиной всему переход с огранной экономики на индустриальную, перемещение семей из сельской местности в города, отсутствие дома отцов, рост числа разводов, родителей одиночек, РСПшек э и семей, возглавляемых женщинами, образовательная система, управляемая женщинами, раскрепощение женщин и феминизм, война во Вьетнаме, в нашем случае это Вторая мировая Сексуальная революция. Все как у нас, короче. Вот тебе и Америка. Мальчики были отделены от отцов и других важных носителей мужских ролей. Вследствие этого мужчина, мужчины были разделены с другими мужчинами в целом и перестали понимать, что вообще значит быть мужчиной. А еще им рассказали, кто такой настоящий мужчина и как что он должен делать для женщины. Ему рассказала мама, бабушка, матриархат, матрица его подружка Ему рассказала много чего про мужчин. Они же лучше знают, что это такое и что им надо. Выращивание, воспитание мальчиков было предоставлено женщинам. Работа по превращению мальчиков в мужчин легла на плечи. Легла на плечи. В войне полов они захватили эту себе привилегию, воспитывать для себя своих детей, вытеснив из семей отцов, лишив их... В семье произошло отчуждение мужчины не только от плодов собственного труда и собственного семейного счастья, но и от детей. Отчуждение мужчин от детей происходит в семье из-за женщин и женского воспитания на плечи матерей и школьной системы, где они там тоже все захватили, управляемые женщинами. В результате мужчины привыкли к тому, что их поведение определяется женщинами и стали зависеть от женского одобрения самого раннего детства. Это происходит и длится практически всю жизнь до прозрения. Если оно наступает. Радикальный феминизм, феминизм учил, что мужчины являются ненужными и или плохими. Лондонские радикального феминизма усугубили веру многих мужчин в то, что если они хотят быть любимыми или хотят, чтобы их потребности удовлетворялись. Им надо стать теми, кем и хотят видеть женщины. Какая прелесть. Для многих мужчин это значило, что надо прятать признаки, которые могут заклемить их как плохих мужчин. Плохих в кавычках, а может слово это убрать. Заклемить их как мужчин. Они так и хотят остаться мальчиками. Хорошими мальчиками на всю жизнь для девочек. Какие еще нахер мужчины? Нет. Потеря отцов. Значит, Читаю оглавление. Возглавляемая женщинами образовательная система. Изрядный вклад в женское воспитание мальчика внесла современная система образования. После Второй мировой войны мальчики стали ходить в школы, управляемые женщинами. Для большинства мальчиков первые несколько лет школы превратились в базовую подготовку в искусстве, подстраивании под женщин. Это начинается с детского сада и семьи. Начиная с садика и до 6 класса у меня было только один учитель-мужчина и 6 женщин. Это вполне соответствует нормам по стране, пишет Американец. Война в Вьетнаме, ну здесь у нас вторая мировая, скорее всего, в результате которой произошел просто демографический перекос, численный. В 1946 году возрастные категории с 18 по 28 имели в своем составе мужчин в два раза меньше, чем женщин. Это трудовые коллективы, образовательные учреждения. Можете себе представить, ровно в два раза. Под это все подстраивалось, под это доминирование большинства подстраивалось. Экономическая, социальная политика и так далее и тому подобное. Освобождение женщин. Освобождение от чего? От обязанностей в семье по отношению к мужу. Вот от чего. Радикальный фельминист в 60-х, 70-х создал неприятный портрет мужчины некоторые феминистки обвиняли мужчин во всех проблемах в мире учитесь радовать единственного важного человека себя любимого ты у себя один глава номер три поисках одобрения я проводил исследование нескольких своих группах спрашивал их членов о том какие присоединения они используют для получения стороннего одобрения ниже я привожу несколько ответов посмотрите на список внимательно следить за прической быть хорошим мальчиком, выглядеть хорошо, красиво, опрятно, быть одетым и причесанным. Мама всегда так учила. Быть умным, брать на себя ответственность, говорить правильно, не бегать, не шалить, не дурачиться. Говорить приятным, не угрожающим голосом, чтобы не напугать девочек и маму, не обидеть. Не казаться эгоистичным, какая прелесть, наше любимое слово. Отличаться от других мужиков, потому что они все дураки, эгоисты, злые, обижают девочек и маму баба в голове. Воздержаться от употребления алко алкоголя, ну чтобы не наделать глупости и не обидеть девочку. Поддерживать хорошую форму, чтобы нравиться девочкам. Хорошо танцевать, ну естественно, на балу нужно танцевать. Быть хорошим любовником, да, заботиться о чувствах своей избранницы, свои чувства на потом оставлять, главное, чтобы ей было хорошо. Всегда сохранять спокойствие, ну да. Не проявлять агрессивности, естественно, мужской агрессивности, природной. Радовать окружающих, быть хорошим работником. ну То же самое только по отношению к начальникам. Кстати, начальник может быть тоже женщина, следить за чистотой, чистой маши, чистотой машины. Опять всю это красоту любят мамы и бабушки. Хорошо одеваться, чтобы нравиться им. Быть милым, уважительно относиться к женщинам, конечно. Избегать оскорблений, особенно женщин. Ну, вообще всякие грубости в словах. Казаться хорошим отцом. Казаться. Вот как она тебе скажет, что надо делать для того, чтобы казаться хорошим отцом. Вот ты должен будешь делать. Она тебя научит. В поисках одобрения женщин. Поиск женского одобрения требует от славных парней постоянно следить за возможностью женской доступности. Поиск женского одобрения, делает женщин воз... Поиск женского одобрения дает женщинам возможность сдавать тон отношений. Он подстраивается под нее. Поиск женского одобрения мужчинами позволяет женщинам влиять на мужчин и управлять их ценностью. И определять их ценность. Вот так вот. Высший класс определяет ценность низшего. Поиск женского одобрения порождает злость по отношению к женщинам. Ну, конечно, он же как думал. Я буду хорошим, и что-то перепадет. А в результате ничего. Поэтому он потом в впадает в ярость. Он думал, что есть такой негласный договор. Я тебе, ты мне. Она такая, да, ты мне, ты мне. А я тебе, нет, я тебе ничего не обещала. С чего ты решил? А -а. Работа себе позволяет славному парню гордиться собой. Заниматься спортом, ходить в тираженный зал. За... Выходить на прогулки, питаться здоровой пищей, высыпаться, расслабляться, играть. Позволять себе бездельничать, сделать массаж, массаж, отдохнуть с друзьями, купить новую обувь, почистить обувь. Вылечить зубы, привести себя в форму, послушать музыку. Не такой уж большой список. Забота о себе позволяет славному парню гордиться собой. Хватит, хватит, ты у себя один. Пребывание наедине с самим собой помогает славному парню ценить себя. В тишине, в спокойствии, поразмыслить, подумать о житии своем. Сделайте ваши потребности важными. Глава 4. Какая прелесть! Попытка казаться ни в чем, не нуждающимся и ничего не хотящим не дают славных парням удовлетворить свои потребности. Мне ничего не надо, типа догадайтесь и проявите инициативу. Ты ничего не просишь, ничего и не получаешь. Запрещая другим делать что-то для них, славные парни мешают удовлетворению своих потребностей. Использование скрытых кон контрактов не дает славному парню удовлетворять свои потребности. Скрытый контракт словно power не выглядит примерно так я сделаю что-то для тебя и поэтому ты сделаешь что-то для меня мы оба будем делать вид что никакого контракта не существует но он в него верит почему-то он думает что так будет по-честному но никто его вслух не озвучивает поэтому он ничего не получает хотя делает все для того в первую часть выполняется да и злится в конце не получив ничего для себя Станьте настоящим эгоистом. Когда я только начинал писать эту книгу, я показал черновики членам группы. И кто-то раз, один из них сказал, мне кажется, что основной акцент этой книги на том, чтобы человек фокусировался на себе. Это выглядит очень эгоистично и эгоцентрично. То есть человек путает эти два слова. Как будто славный парень тол только и должен думать о себе и поливать на всех остальных. Люди будут мной недовольны, люди будут считать меня эгоистом. Я буду одинок. Что было бы, если бы все так жили? Ш какое тебе дело до да всех ты о себе даже не можешь подумать? Он тут о всех беспокоится, буду одинок. А сейчас ты не одинок? Ты счастлив? Ты не одинок, но, но тоже несчастлив. Будут мной недовольны. Да и хер бы с ними. Они недавно, потому что ты любишь себя больше, чем их будут считать меня эгоистом. И что? Наличие потребности естественно, для человека. Зрелые люди осознают большую важность удовлетворения своих потребностей. Они могут просить помощи в удовольствии, в удовлетворении своих потребностей, ясно и прямо. Другие люди могут действительно хотеть помочь им. Этот мир, мир изобилия. Не надо говорить, что там есть какое-то конечное количество любви, чувственности, добра. Кому-то достанется, а ты в пролете. Ну, не всем же так везет. Нет. какой то дело до всех. Верните себе силу. Глава номер пять. Парадигма бессилия. Стараясь справиться с, с ощущением оставленности в детстве, все славные парни выработали одинаковую парадигму. Если я буду хорошим, меня будут любить. Мои потребности будут удовлетворены. И моя жизнь будет беспроблемной. К сожалению, эта парадигма не просто приводит к обратному но гарантирует бесконечное ощущение бессилия потому что она не работает поэтому кажется что чтобы не ни делал ничего не помогает но ты же делаешь одно и то же попробуешь сделать что-то другое они стремятся к невозможному потому что хотят что делать все правильно поступать осторожно предчувствовать исправлять стараться избегать конфликтов быть милыми веселыми никогда не задавать проблем использовать скрытые контакты контракты вот те которые никто не, кроме них не поддерживать Управлять, манипулировать, опекать и радовать, скрывать информацию о себе, о своих чувствах, подавлять свои чувства, следить, чтобы окружающие не проявляли чувств, избегать проблем и сложных ситуаций. И вот так поступают славные парни. Идиотизм. Открытость. Жизненность в реальном мире. Жизнь в реальном мире. Выражение чувств, осознание страха, в развитии целостности, постановку границ. Открытость помогает славным парням вернуть их личную силу. Жизнь в реальном мире помогает славному парню вернуть их. ли. Выражение чувств помогает тому же самому. Верните себе мужественность. Славные парни склонны к отделению от остальных мужчин. Склонны отказываться от собственной мужности. Мужественности. Это не они склонны, их так воспитали в этом. В, этой, в этих склонностях. Склонны хранить верность своей матери, да, которая, в принципе, все это и замутила, и поощряла их. Вот это деструктивное поведение по отношению к самим себе и к своей группе. Славные парни склонны зависеть от одобрения женщин. Как матери в детстве, так и женщин в будущем. И они говорят, что я не могу расслабиться с другими мужчинами, я не знаю, о чем с ними говорить. Нет общения с мужчинами. Почти все мужчины козлы как говорит мама, и он в этом убедился. Ну, не все, конечно, мужчины очень уж хороши, а тут тем более мама говорит так, что нахер они нужны. У меня были друзья мужчины, но моей маме, жене мешало, что с ними общаюсь. Я просто задался. Мне удобнее быть одному. Одиночество в семье. Вот здесь еще одна из важнейших проблем. Жена тебя отсекает от прежних своих связей, друзей. Полная монополия на тебя у нее. И воздействует она на тебя специально. Точно так же, как и твоя мать в детстве. настроила тебя против отца, точно так же же она настраивает тебя против своих, твоих же друзей. Славные парни, не командуют, не сердятся, не ругаются, не распускают руки, внимательны к женщинам. Хорошие любовники, хорошие отцы. Ну, по версии жен. Хорошие любовники. А как насчет твое, твое, твоего удовлетворения? Хорошая ли она, любовница та? ради которой ты так сильно стараешься или ты все-таки по негласному контракту ждешь что вот мол смотри сколько как я для тебя чего сделаю она кону все спасибо хорошо она тебе ничего не обещала и нет никакого закона который бы заставил это делать славные парни склонны отказываться от собственной мужественности их мама так научила потому что они хранят верность своей матери Склонность зависть от одобрения женщин. Надо все-таки вернуть себе текстикулы. Общаться с другими мужчинами. Обретение силы. Обнаружение здоровых моделей мужского поведения. Переосмысление отношений с отцом. Подружиться с отцом. Дать ему шанс вернуться в твою жизнь. После того, как долгое время его там не было из-за того, что он был вытеснен матерью. Общение с другими мужчинами помогает. Славным парням вернуть свою мужественность. Разрушает моногамную связь с матерью. Бретение силы помогает славному парню вернуть свою мужественность. Займись смертно. Значит, в конце книги... В конце книги... В конце книги делается несколько советов. Живите жизнью, о которой мечтали. Хватит быть славным парнем. Прочитайте список правил переведенных ниже примерьте их на себя добавьте свои собственные правила запишите правила на карточки и разложите их так чтобы они попадались вам на глаза если ж это вас пугает сделайте это то есть вызов самому себе стать немножко сильнее перестать бояться боя, перестать быть трусливым маменьким ким что там такого страшного естественно без глупости без впадания в окаянство не соглашайтесь на малое, согласившись на малое, вы получите малое. Проси больше получишь больше, чем при согласии на малое. Ставьте себя на первое место. Ты у себя один. Что бы ни случилось, вы совсем справитесь. Верь в свои силы. Что бы вы не делали, делайте на сто процентов, потому что делать надо хорошо. Плохо само получится. Делая то же, что всегда, вы получите то же, что обычно. Не работало Меняй, меняй стратегию. Если не работает долго. Вы единственный человек, отвечающий за ваши потребности, желания и счастье. Никто вас в этом деле не заменит. Так что все в ваших руках. Просите о том, чего хотите. Просите словами. Телепатов нет. Если то, что вы делаете, не работает, поступите иначе. Выражайте прямо и ясно. Научитесь говорить нет. Не хочешь? Какие-то проблемы? Чувствуешь какой-то подвох? Нет и все, хватит. Станов Големский синдром развивать, соглашаться на всякие уговоры. Не ищите оправданий. Если вы взрослый.